задача вам рассказать о том, кто такие продукт менеджеры откуда они берутся. И это, наверное, первая часть. Вторая часть. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас, когда уйдет отсюда, он не просто подумал о том, какой классный Паша, как классно быть продукт менеджером и какие интересные штуки он может рассказывать, а чтобы вы придумали для себя что-то или там, услышали для себя что-то, что вам может быть полезно в вашей работе, что можно делать вот прямо завтра, может быть, не знаю, что-то в том, как вы ведете свои обычные задачи, может быть, что-то новое. Вот. Но главное, чтобы у вас появилась какая-то ценность, и по ходу я вам буду задавать всякие вопросы, вот. поэтому если вы сядете поближе, хотя здесь вроде ближе особо и некуда то будет классно вот я начну с чего с нескольких вещей я вам сначала расскажу про историю продукт менеджмента откуда все это берется как это появилось вот потом я расскажу про то за какие вещи эти продукт менеджеры отвечают что им для этого нужно уметь как им нужно думать какие у них должны быть скиллы и там чуть-чуть расскажу про развитие про то как можно развивать себя и про то как развивают себя ребята, которые делают все то же самое. Вот Есть одно маленькое правило, то есть, вот наверное, единственное правило из всех, которые есть сегодня. Если у вас возникает какой-то вопрос, вы скажите, Паш, вот здесь непонятно, я здесь не согласен, тут ты какую-то херню говоришь. вот. И давайте обсудим, или наоборот, я вам расскажу подробнее. И все, что я вам сегодня рассказываю, это не какая-то истина, это не как бы так сказать, это не единственное правильное видение, это просто мой опыт и то, как делаю я. Поэтому могут быть другие мнения, и здесь я просто хочу вам предложить посмотреть моими глазами для того, чтобы, возможно, вам это как-то пригодилось, Хорошо? хорошо? А, вообще, кто я такой, да, сейчас я работаю в Skyeng, это онлайн-школа английского, вот, а, там я продукт менеджер и отвечаю за несколько вещей, я отвечаю за внутренние сервисы, которыми пользуются наши операторы, это такие ребята, которые, когда вы оставите заявку, будут звонить вам и говорить, а здравствуйте, вы оставляли заявку, давайте вас запишем на вводный урок. У нас таких ребят, наверное, человек 700 и разные сервисы для них я делаю, вот, у меня есть Три таких сервиса, за которые я отвечаю, и у меня есть команда дата-аналитики, которую я тоже немного менеджу. Вот. Моя задача выстроить у них правильные процессы. Вот что я делаю в Skyeng. До этого я работал в Getty, в, а, там я занимался курьерской доставкой. Работал в Dostavist. Это а, тоже такая компания, которая в Москве делает краудсорсинговую курьерскую доставку, такой себе Uber для курьеров. Работал в Дудо Пицца, где занимался автоматизацией опять же доставки и э, занимался там достаточно много региональным развитием. Но вообще э, свою работу я начал вот на вот этой вот картинке, которая справа от вас. Как вы думаете, что это такое? Есть кто-нибудь? Окей, пивоварня. Какие еще есть варианты? Сжиженный газ. На самом деле это очистные сооружения электростанции. Я начинал в строительных проектах, и я был сначала там, менеджером по снабжению, потом я потихоньку начал еще и продавать эти проекты, и в итоге я превратился в проект-менеджера, задача которого была продать вот такую вот хрень электростанции, а потом ввести этот проект до тех пор, пока мы не получим окончательно деньги через там, 90 дней после акта выполненных работ. Это был тот еще геморрой. Вот, в один прекрасный момент, это было лет так, сколько, наверное, ну, в общем, это было начало 2014 года. Я понял, что заказчик сказал нам, «Ребят, ну, денег нет, вы там держитесь, вот, мы вам заплатим когда-нибудь потом». Я расстался с девушкой, на которую я тогда хотел жениться. Хорошо, кстати, что не женился. Вот, и я уехал в Сыктывкар. Совершенно случайно я познакомился с Федором мы с ДДП, он сказал, слушай, чувак, ты вроде прикольный, давай приезжай к нам в гости. Вот. А мне делать было абсолютно нечего, поэтому я приехал в гости и остался там на два года. А, там я начал там, управление своими первыми IT-проектами и вот а, мой путь как продукт менеджер начался именно там. Я вам не советую повторять, в Сыктывкаре адски скучно и когда зимой вы выйдете на улицу, вы подумаете, о, минус 20, потеплело? Вот. Вы поймете, что вы уже акклиматизировались, не делайте так. Но это был прикольный опыт, и я рад, что все так получилось. Вот. Сейчас бы я хотел чуть больше узнать про вас. Можете кто-нибудь рассказать, кто вы, чем вы занимаетесь, что вы вообще хотите получить от вот этого лекции, от этого занятия, зачем вы сюда пришли, и как вы поймете, что все было ок. Есть кто-нибудь, кто хочет мне помочь? Конечно. Okay. Хорошо. Чем project отличается от продукта? А как ты поймешь, что ты не зря потратила там час своего времени? А если не скажу? <с novamente> <Really? с discussed allora> Хорошо. Кто? У тебя точно есть какие-то вещи, которые могут относиться и к той и к другой роли. Я подробнее расскажу. Кто-нибудь еще хочет мне помочь? Yeah. Ну да. Uh -huh. Хорошо. Как ты поймешь, что было ок? Ну, хотя бы как-то. Хорошо. Мне нужен еще один храбрый доброволец. Ну, давайте, ребят, кто-нибудь помогите мне, пожалуйста. Как вы поймете, что все было хорошо? Потому что, значит, я буду рассказывать о том, что интересно мне, а не о том, что интересно вам. Поможешь? Ну, как ты... Давай так. Кто ты? Чем ты занимаешься? Что ты ждешь от этого занятия? Как ты поймешь, что все было ок? Я здесь uh, живу сейчас на... Угу. Uh Окей. -huh. Okay. Okay. Yeah. Хорошо. Ну, давай так. Я попробую, вот, не совсем на примере, но я подробно расскажу, у меня про это много есть про то, чем они отличаются. Ну, давайте тогда бежать дальше. Почему-то вы не хотите со мной разговаривать. Вот, Наверное, я вам не нравлюсь. А, откуда вообще… Да? Ну, ладно, я тогда пошел. Как вы думаете, откуда взялись вообще продукт менеджеры Ну, то есть, не знаю, там 10 лет назад про них никто не говорил, сейчас на HeadHunter есть не знаю, сотни объявлений с работой в Москве и за это готовы платить от 150 тысяч рублей. Как так получилось? Откуда взялись продакт-менеджеры? Зачем они вообще так кому-то? Примерно так, да. А, вообще не то чтобы они откуда-то появились, они были и были люди, которые решали эти задачи, просто начали называть по-другому. Но если прямо говорить, откуда они взялись, ну вот типа с самого начала, да, и первый человек, про которого там, типа все знают и считают, что он первый, кто-то сформулировал, да, то есть. Люди до этого этим занимались, но он прямо вот выделил, сформулировал там, что делает продукт менеджер Это был тот человек на фотографии, Нил Макклрой. Мак вот. В 1931 году он работал в Procter Gamble и он занимался каким-то там мылом. То есть его задачей было сделать а, такое мыло, которое будет хорошо продаваться, разобраться, где оно будет продаваться, как. И а, он сформулировал вот, вот а, такую короткое эссе «Брендмен» а, на 800 слов, где он написал, что вообще для этого надо делать. Похоже, получилось у него неплохо, потому что лет через 20 он забирался-забирался типа, по карьерной лестнице и внезапно стал министром обороны. Так что очень прикольный дядя был. Я думаю, что что-то… А как вообще становятся продукт менеджерами Откуда они берутся? Ну вот здесь у нас и сейчас. А, чаще всего они приходят из а, других а, смежных областей, в которых у них есть опыт. То есть, там, не знаю, 20-летний продакт-менеджер, скорее всего, он, ему будет сложно работать и такие бывают редко, он должен быть прямо, гениальным человеком, потому что у него должен быть достаточный а, кругозор, достаточное количество бизнес-кейсов, через которые он прошел, и а, он должен быть ну, там, хоть немного, но зрелым специалистом. Поэтому часто они приходят из… А, там, вот этих вот э, позиций. То есть э, дизайнер он э, там, не знаю, рисует свои макеты, да, рисует интерфейсы для того, чтобы лучше понять, как это сделать, ему нужно много взаимодействовать с пользователем. Постепенно он там из UI-дизайнера становится UX-дизайнером. Вот Потом он понимает, что вообще как бы нужно влиять на продукт больше, и он забирает на себя все больше и больше продуктовых функций. И в итоге вот у нас есть продукт-менеджер, который вырос из дизайнера. То есть у нас в Кенге сейчас есть Вимбокс. Это платформа, на которой проходят вводные уроки. Ее менеджер Паша Типикин. Паша Типикин пришел в проект как первый дизайнер Вимбокса. Вот, и в итоге он стал продукт-менеджером, и сейчас он отвечает за то, чтобы а, деньги, которые мы тратим на Vimbox, к нам возвращались с а, хорошей прибылью. Точно так же бывает, что а, растут из а, инженеров. Да, то есть как это происходит? У меня есть приятель Костя, он работает в Яндексе в поиске. Сначала он был долго там разработчиком, потом он стал project-менеджером, да, после этого он э, ушел в свой собственный бизнес, потом он вернулся в Яндекс на позицию продукт менеджера и он отвечает за монетизацию в Яндексе. Но начинал он как разработчик, то есть постепенно у него появилось больше и больше ответственности за деньги. Из маркетинга классно расти в продуктах, потому что современный перформанс-маркетинг, он очень сильно про cost efficiency, про то, сколько вы потратите на этот канал, сколько вы получите. И он очень сильно про аудиторию и про вообще как, ее нужды. Для того, чтобы написать хорошие там, продающие креативы, надо хоть немного, но понимать, что этим людям нужно. Поэтому классно расти из маркетологов, из QA, из тестировщиков Quality Assurance. Вырастают хорошие менеджеры там, технических продуктов, и эти ребята всегда будут немного параноиками. У них всегда будет все работать как часы, но они никогда не расслабятся, потому что они точно будут знать, что разработчики косячат. И они это видели прям типа сотню раз. Вот. А у нас есть сервис для бронирования водных уроков, и фактически функции продукта сейчас выполняет лид-тестировщик потому что это сложный там, технический продукт. И постепенно а, он там репортил баги, в итоге он начал лучше всех в этом а, разбираться и просто к нему начали приходить и говорить, как нам сделать вот это, как нам сделать то. Он брал на себя уже менеджерские функции и сейчас он отвечает за это как продукт. А, из project-менеджеров вот здесь вот самая такая тонкая грань. Сначала ты приходишь к project-менеджерам, у тебя задача организовать команду, потом постепенно ты начинаешь отвечать и за то, чтобы этот продукт приносил деньги. Про это я еще расскажу подробнее. Из аналитиков, то есть есть всякие разные, там, дата аналитики, UX аналитики, бизнес аналитики, они все для того, чтобы хорошо выполнять свою работу, они начинают глубже разбираться в потребностях пользователя и постепенно начинают там ставить задачи, начинают ставить более качественные задачи и в итоге они там становятся менеджерами. И самый такой а, непонятный путь – это прийти из бизнеса. То есть сначала ты, чувак, который отвечает за деньги, Потом ты понимаешь, что для того, чтобы более эффективно работать, тебе нужно ставить задачи разработчикам, потому что эти бородатые ребята в свитере с оленем, они делают какую-то херню постоянно, и в итоге ты постепенно становишься продукт менеджером То есть вот таким образом пришел в управление продуктом я. Сначала мне нужно было продавать электростанциям вот эти вот синие штуки, вот, для этого мне надо было разобраться, что им вообще нужно, как, зачем и почему. Потом э, у меня была задача, а давай-ка ты поразбираешься, как нам сделать, чтобы наша доставка начала приносить деньги. И вот так э, я первый раз начал ставить задачи прямо вот разработчикам. Вот. И с очень прикольно приходить в э, управление продуктом, потому что одна из основных задач СЛЗО – это коммуникации с пользователем и выявление его потребностей. То есть там всякая там, пятиэтапка контакта, вся вот эта вот фигня, она очень важна для продукта, для того, чтобы пойти поговорить с пользователем, понять, что ему вообще нужно, за что он готов платить, за что он не готов платить, а потом пойти это и сделать. Во многих компаниях не знаю, я знаю компанию, которые занимается юридической автоматизацией, у них нету продакт-менеджеров, у них есть э, технические там, писатели, они их называют аналитиками, они же аналитики требований, да, которые просто пишут задачки разработчикам, и у них есть их большой э, и там, типа, сильный отдел продаж, который ходит и много общается с, э, с заказчиками, потом приходит и говорит: мы поговорили, нам нужно вот это, у них там есть сложная система, как они выбирают, что делать, там, типа скоринг этих вещей. Но фактически э, менеджеры по продажам, да, там, менеджеры по развитию бизнеса, у них выполняют функцию продукта в части а, определить, что нужно делать, и они напрямую в этом заинтересованы, потому что тогда им легче продавать этот продукт. Вот откуда берутся эти странные ребята. Да. Слушай, я тебе скажу по-другому. Зависит от того, какой продукт. Потому что если мне сейчас дать какой-нибудь хороший, клевый мобильный продукт, я сделаю полное дерьмо. Потому что я очень плохо в. Там я не очень люблю работу с интерфейсами. Вот. Вот, прям такую: знаешь, где его надо вылизывать. Мне гораздо больше нравится там, работа с бизнес-логикой. Вот. Поэтому я делаю внутренние продукты. Поэтому понятие универсальный продукт-менеджер, оно. Ну, какое-то такое не очень для меня понятное. То есть, в любом случае, у тебя должен быть э, там какая-то та или иная специализация, и она скорее растет даже не от того, откуда ты вырос, а из того, что тебе типа интереснее больше нравится. Uh -huh. Конечно. Ну, софты важны, но там, здесь скорее вопрос того, сколько ты потратишь времени. Если у тебя уже есть там понимание, ээ, понимание если у тебя уже есть какой-то опыт, да, и ты примерно разбираешься, предметной области будет проще. Но то есть в любом случае из, э, там, не знаю, из 10 стартапов 8 провалятся. Вот. И у них были продукт менеджеры И я работал, кстати, вот, это же прикольная тема, обычно всем очень нравится, когда я это рассказываю. А когда я уходил из э, Достовисты, результатом моей работы его можно было назвать примерно так. Мы проверили гипотезу, гипотеза оказалась неверна, проект закрыт. Вот. У нас была гипотеза, которая звучала примерно так. Мы можем взять любой город, похожий на Москву, э, там большой, с э, развитым e-commerce, с развитыми мобильными сетями, и э, в этом городе у нас полетит наш э, маленький курьерский бизнес. Мне выпало запускать Лондон, то есть ну, это был шестнадцатый год, и надо было запустить, э, ну запускал запускало много разных городов, там Лондон, четыре или пять городов в Индии, Китай, Корея, Бразилия, Мексика, и что-то еще там, их много короче было. Вот, и мне достался Лондон. В итоге в Лондоне мы запустились, мы там адаптировали продукт, разобрались с юридической всей фигней. Но оказалось, что мы не попали в там, привлечение пользователей, мы не понимали, как нам масштабироваться, и в итоге мы решили, что вся эта история для нас слишком дорогая, и результатом моей работы там было то, что проект закрыт. Вот, но здесь я это к чему рассказал, к тому, что Типа там негативный опыт для роста и для развития – это тоже очень клево. И, э, возможно, если бы у меня был там мой предыдущий опыт э, работы с английским рынком, у меня бы это получилось лучше. Ну, хрен его знает. Поэтому, наверное, если ты президент крупной компании, то ты можешь говорить, что менеджер должен быть универсальным, он потащит везде. Но э, по факту там из большого количества Продуктов, из большого количества гипотез, которые протестируют, э, ну, не знаю, по моему ощущению, там процентов 80 они должны провалиться. То есть кому-то кому-то придется делать этот провальный продукт. И учиться на своих ошибках это очень клево. Потому что я, когда рассказывал про там свой опыт, э, сейчас фаундерам SkyNe, они говорят, о, клево, значит, ты вот такой херни больше делать не будешь. Вот просто кто-то заплатил за то, чтобы я сделал эту херню, но он тоже совершил ошибку, но это была ошибка найма. А, так, как я стал продуктом, я уже успел рассказать, я поехал в Тайгу и стал продуктом там. Если у вас будут какие-то вопросы после лекции, вам захочется пообщаться, захочется что-то узнать, можете смело писать мне вот в эти контакты, я вам отвечу и вот, если у вас будет какой-то фидбэк после лекции, не знаю, там, Паша, все было плохо, не приходи к нам больше никогда, то это тоже можно написать. Хорошо? Вот. А давайте теперь пообщаемся про то, кто вообще такой продукт-менеджер. Есть ли у кого-то мнение, что это за человек такой? Не знаю. <свист> Окей, okay, это человек, который думает стратегически на будущее о проекте. Какие еще есть варианты? Проект как продукт, ну, допустим, хорошо. хорошо. Отвечает за функционал, думает про развитие, общается с пользователем, да? Да, можно сказать и вот так. Разница между тем, чтобы сделать хороший продукт и сделать плохой продукт хорошо, да. Yeah. А, хорошо, смотри, у меня на это есть чуть более короткий ответ. Он очень сильно сходится с тем, что говоришь ты. Ну, типа, если чуть-чуть вот перевернуть, а, мой ответ, что продукт — это такой человек, который отвечает за деньги. Вот, а если он не отвечает за то, приносит то, что он делает деньги или нет, он кто угодно, только не продукт. То есть до тех пор, пока, не знаю, там, руководитель проекта какого-то, производитель продукта, как бы он ни назывался, у него есть конечные KPI, сколько эта херня принесет денег, вот в это время он выполняет функцию продукт -наж. Если у него а, нет KPI в деньгах, ну хорошо, ладно, не в деньгах, допустим, у нас благотворительный проект, мы спасаем кошечек, и никому вообще не интересно, сколько там будет денег. Но тогда у нас будет какая-то одна главная ключевая для продукта метрика – количество спасенных кошечек. Но в 90% продуктов это будет деньги, поэтому продукт это человек ответственный за деньги. Это да. да. Нет, они продукты просто э, ну да, я продукт неудачник У меня есть несколько вещей, где я этого не достиг. Ну, то есть, просто смотри, э, вся продуктовая работа у нас строится на тестирование гипотез. Если изначальная гипотеза не верна, ну, в каком-то, то это, это не неудача, это опыт. Понимаешь? То есть э, можно было, там, не знаю, продолжать вкладывать в это деньги и отминусоваться еще больше, например. То есть принять решение, что там гипотеза неудачна, ну, это хорошо. То есть просто, если это сделать там, долго и поздно, то, наверное, это не очень хорошо. Но в целом вся работа продукта, она про тестирование гипотез. И тестирование гипотез без того, что какие-то из них оказались провальными, невозможно. Да легко. А, смотри мой продукт у меня вот есть там типа части воронки, по которой мы гоним наши лиды. и деньги я оцениваю двумя способами. А, первым способом насколько у меня изменится конверсия по воронке. ну допустим, я делаю бизнес-процесс напоминания перед водным уроком. водный урок это когда мы показываем платформу, рассказываем, как у нас клево. Одна из наших, моих метрик – это сколько человек из заявок сконвертится во водные уроки. Я делаю бизнес-процесс, который будет заставлять операторов позвонить и сказать «Привет, чувак, у тебя сегодня вводный урок, приходи к нам». Если у меня вырастает конверсия во вводный урок, то у меня автоматически по воронке большее количество людей дойдет до оплаты. То есть, соответственно, разница между конверсиями было и конверсиями стало, это э, тот профиль, который я принес. Это первая история. Вторая история, она еще тупее. У меня есть там несколько сотен операторов. Если я вместо нескольких сотен операторов сделаю 20 операторов, я могу не платить деньги. То есть у меня есть экономия на обработку одного лида. А гораздо сложнее бывает считать, когда у тебя есть, ну, прям какой-то совсем внутренний продукт. Я как-то общался с ребятами, они делают внутренний продукт для DevOps инженеров, это такие типа супер админы внутри Сбербанка, и а, у них вообще не очень понятно, типа что, ну, как это влияет на деньги. То есть они понимают, что им для того, чтобы там лучше разворачивать их просто какое-то охрененное количество серверов, нужно уже писать какие-то свои внутренние тузы. И вот они пишут эти тузы, и для них там метрикой будет не знаю, количество времени, которое тратится там, на разворачивание одного сервера. То есть ну, в любом случае там появляется какая-то метрика. Слушай, ну, я согласен, если, ну, внутренняя система поддержки, как раз еще можно посчитать, как влияет на деньги. Ну, смотри, в да. Есть система, например, Когда их то убегло, грубо. И да. Там есть и да. То есть без действия, но да. Система внутренняя для внутренних пользователей или для внешних пользователей? Yeah. Хорошо, смотри, на внешних пользователей мы проводим NPS. <coughs> смотри, одна из ключевых метрик у там, сервиса, который живет долго – это retention. Это то, сколько пользователей остается в системе. Да, сколько он тебе принесет денег. Там Типа retention на а, средний чек мы получим LTV. life – сколько приносит а, тебе один клиент. И э, довольные клиенты приносят больше денег, поэтому если им быстрее закрывать инциденты, у них растет НПС, можно, там, э, не знаю, можно взять э, группу пользователей, на них провести эксперимент и сказать, что вот этих чуваков поддержка вообще не будет работать, и посмотреть. То есть они работают вот так, вот эти работают так. Не всегда нужно улучшать, иногда можно провести ухудшающие эксперименты. Но посчитать, как это влияет на деньги, типа как холдеск влияет на деньги, очень просто. То есть если у тебя растет UTV, а он влияет хорошо. Если UTV не растет, он влияет плохо. Пожалуйста. Бежим дальше. Вот. А если брать какое-то такое типа определение, да, то продукт ⁇ это решение потребности пользователя прибыльным для компании способом. То есть у нас есть какие-то пользователи, это люди. Да, а у них есть какая-то потребность. То есть им вообще, в принципе, что-то нужно. Но им не просто что-то нужно, они вообще за это готовы платить. Это очень важный момент, потому что если меня спросить, не знаю, там, хочу ли я летать на работу на вертолете, я скажу, да, конечно, клево. Там, или не знаю, летаю ли я бизнес-классом, да, я с удовольствием летаю бизнес-классом, мне очень нравится. Но если меня потом спросить, чувак, а расскажи, как ты в последний раз летал бизнес классом я скажу, что ну, там, авиакомпания продолбала, да? у них там закончились экономные места, поэтому меня пересадили в бизнес, и было это в 2016 году. Но я до сих пор считаю, что очень клево летать бизнесом. Поэтому я не пользователь, я не буду за это платить деньги. Либо а, у меня нету достаточного количества денег, чтобы это приносило пользу компании. То есть продукт – это решение потребностей пользователя прибыльным для компании способом. А продукт – это человек, который отвечает за то, чтобы этот продукт вообще, в принципе, приносил деньги. <существует> Вы там молчите слева, все хорошо? <существует> <существует> <существует> <существует> вот а -а и вот этот самый продукт менеджер он отвечает за пользователей, за взаимодействие с ними, там, в каких-то случаях за маркетинг этим пользователям. То есть все, что касается пользователей, а после этого, там, после пользователей, ему нужно генерить гипотезы и в целом какое-то видение развития. Это то, с чем он работает часто. Это всякие всеми любимые планы, бюджеты, вот, планирование, а давайте мы раскидаем какие-нибудь квартальные мейлстоуны, а давайте придумаем, что наш продукт будет делать в 2025 году. Вот, это регулярные запросы от любого уровня менеджмента. Мы у себя между собой вот все это квартальное планирование называем прогнозирование факапов, потому что примерно через месяц после начала квартала наш план уже не актуален. Вот, у нас уже все поменялось. В компаниях, которые побольше, там актуальность планов держится чуть дольше, потому что там это медленнее работает. Но в целом надо понимать, что план – это не что, а планирование – это все. То есть важно планировать, но также важно потом эти планы корректировать, для того, чтобы соответствовать реальности. И этим приходится заниматься. А, нужно работать с командой и со стыкхолдерами. Если с командой все просто, это те ребята, с которыми ты делаешь вот этот клевый продукт, да, ты там, приносишь клевые результаты, то со стыкхолдерами, а, с коммуникацией очень важно. А, я знаю, что здесь есть среди вас ребята, которые работают с внешними клиентами и делают для них проекты. У меня для вас есть такой вопрос. А, что является успешным результатом? В том случае, если достигнуты цели проекта, но заказчик недоволен, или а, проект завален, цели не достигнуты, но заказчик счастлив. Что из этого хороший результат? Да, да по-разному да. бывает. Ну хорошо, он не завален, он он, он затянут на полгода. Вот, в общем, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, но очень важно в взаимодействии с, ну, ну, с, с, с кем-то важным, да, я это, говорю, типа, кто-то важный для твоего а, продукта, очень важно а, взаимодействовать с ним, управлять его ожиданиями, чтобы он был счастлив. И в каждом случае это может быть что-то отдельное. То есть, не знаю, там, надо ли учитывать мнение финансового директора. Он же напрямую мне задачи не ставит. Ну, в целом, надо, то есть нужно, не знаю, там, проводить какой-то внутренний пиар своего продукта, рассказывать, какие клевые штуки мы делаем. Для того, чтобы э когда будут принимать решения, не знаю, там, на чем экономить косты, экономили не на тебе. Вот. Или мы делали совершенно дебильнейшие э видео, нам нужно было запустить большой. Э Проект внутри у себя, то есть мы одна из вещей, которые я занимаюсь, это CRM-система. У меня там 10 разработчиков. Вот, нам, и когда мы запускались, нам их где-то надо было взять. И не просто взять то есть просто взять разработчика, привести его за руку, посадить, он у нас начнет работать через два месяца, и пользу он будет через два месяца приносить. Вот. А нужно их было найти быстро, обученных, там, которых не надо адаптировать. И мы в итоге договорились до того, что хорошо, если из других там, вот, вот этих команд кто-нибудь сам захочет к вам перейти то ну ладно, мы ему разрешим. И мы с э, тем лидом снимали видео, где мы рассказывали, какой у нас клевый проектик, э, и постили их в канал для разработчиков. То есть у нас там было типа, целых несколько видео, в каждом из которых мы рассказывали, как у нас клево, ребята, приходите к нам. И к нам пришли два человека. Одного удалось подкупить э, командной толстовкой. Вот. Э, но внутренний пиар и отношения с командой, и с это прям типа, супер важно. Потому что а, чаще всего, особенно в больших компаниях, от этого зависит успех. А, вот. Собственно, разработка и внедрение, это взять и сделать, да, это больше такая проджектовая часть. И обратная связь. Потом посмотреть, что получилось, и пойти все чинить и улучшать. Вот это, ну, наверное, основные такие части а, жизненного цикла, с которыми имеет дело продукт-менеджер. Вот. И он там плюс-минус вот так вот выглядит, с кем он взаимодействует. То есть он взаимодействует с маркетингом, с продажами, либо он сам может быть маркетингом и продажами, он взаимодействует с менеджментом, он общается с пользователями и он общается с командами. Вот. У него в команде может быть выделенный скрам-мастер. То есть я эту картинку утащил из скрам-гайда, поэтому там обязательно есть скроммастер. Но его может и не быть. Это может функцию выполнять и сам продукт менеджер Вот так примерно выглядит мир вокруг него. А, вообще есть еще такая тема, как продукт-оунер и продукт-менеджер. А, ты уже говорил сегодня о том, что началось с продукт-оунера. Короче, есть много разных трактовок, типа продукт-оунер, он более высокоуровневый, и он, короче, типа, какой-то более классный. Да? Но по факту, из того, что я видел в российских компаниях, а, кого угодно называют кем угодно. Поэтому, если вы сейчас слышите продукт-оунер или продукт-менеджер, скорее всего, это плюс-минус одно и то же какого-то внятного разделения, кто это такой, я не знаю. Вот я могу объяснить, чем отличается project от product, а чем product owner от product owner, я не могу объяснить. А, теперь product versus project. Да? А, чем они отличаются? Во-первых, они отличаются, наверное, только в одной штуке. Они отличаются в ролевой модели. То есть что такое ролевая модель? Это а, то, что в команде вы можете выполнять несколько разных ролей. Вы можете быть менеджером и одновременно дизайнером. Вы можете быть менеджером и, не знаю, одновременно бухгалтером. Боже, ну может такое тоже быть. И вы можете одновременно быть и продукт а, менеджером и проджект-менеджером. В тот момент, когда вы думаете о том, а, какую новую фичу запилить и какую прибыль она принесет, вы выполняете функцию продакт-менеджера и в этот момент вы ходите в шапочке продукт менеджера. В тот момент, когда вы понимаете, что черт, дедлайн, мы ничего не успеваем, как же нам это доделать, да, то в этот момент вы выполняете роль проекта. То есть а, совмещать эти роли – это нормально и обычно. И у каждого из вас, скорее всего, есть какие-то функции а, из того, что я сейчас рассказываю и показываю на этом экране. Угу. Я сейчас подробнее расскажу. Вот, а кто вообще такой project менеджер? как вы думаете? Человек, который управляет процессом внутри. Отлично, у меня есть бутылочка. Хорошо, какие еще есть варианты? Кто такой project manager? Класс, да. Да. Кто еще как думает? Да. А, Во-первых, давай сначала определимся с тем, что такое проект. Проект – это создание какого-то уникального результата, которого никогда до этого не было, за ограниченный срок, ограниченными ресурсами. Вот, не знаю, строительство звезды смерти – да, это отличный пример того, что такое проект. Это какая-то конкретная хрень, которую надо взять и сделать, ее надо сделать, не потратив слишком много ресурсов и не продолбав сроки. Да, Вот это прям хрестоматийный пример проекта. Вот, там, не знаю, со строительством домов тоже классно приводить пример. То есть, у вас есть дом, вам нужно его начать и закончить, а потом, не знаю, там, старшего прораба, руководителя стройки, ему вообще нафиг не интересно, кто там будет жить и как хорошо продаются эти квартиры. Его задача успеть построить, и чтобы у него ни один раздолбай по технике безопасности не убился, а если убился, то был в шапке и в страховочном поясе. Это все, что ему интересно. Ему не интересно деньги. Проекту как роли не интересны деньги практически. Ему интересно только с бюджет не выйти. Но принесет это прибыль или не принесет, этой роли не очень интересно. Роли. А если по PM-буку, такой библии классического проект-менеджера, то менеджер проекта, он же руководитель проекта, это такое лицо, ответственное за управление проектом, он несет ответственность за достижение целей проекта в рамках бюджета, в срок и с заданным уровнем качества. Вот кто такой проект-менеджер. Он не про деньги, он про а, вот такую вот штуку. Project Manager – это про то, чтобы сделать. То есть его основная ответственность – сделать вот этот результат. А как? Про Ну, это хорошо. Ну, как сказать. А вот здесь мы приходим к такой области э, того, как, что называется. То есть э, типа, там, человек, который занимает позицию, занимает позицию там project-менеджера, да, знаю, у вас компания, например, э, он может быть и отвечает за деньги, но если идти там по типа pm то не должен бы. То есть типа, роль и позиция, они не всегда одинаковые. То есть я когда в Дотопице работал, я почему-то назывался аналитиком хрен его знает, что я там анализировал, вот. но по факту моя задача будет сделать так, чтобы доставка приносила деньги. Но у нас сейчас э, по факту больше э, совмещения этих ролей. Кстати, про совмещение я сейчас тоже буду рассказывать. Вот, а у нас э, мы стараемся делать так, чтобы у нас был один человек, который совмещает в себе и продукта и проекта. И я так делаю, да. У меня сейчас что-то один большой. Э, продукт, в котором у меня есть там выделенные роли project-менеджера, но это по сути человек, который мне помогает и который там пр пробегись, посмотри по всем, чтобы они выставили стимейты задачки, чтобы ничего не зависало, это такие, ну скорее руки. А вообще у нас обычно совмещают роль project-менеджера с ролью product-менеджера. И это часто один и тот же человек. Ну, хрен его знает. Смотри, в этом есть точно хорошее, что так быстрее принимать решения. То есть тебе не надо, не знаю, там, собирать совещание и встречаться на следующей неделе с project manager, чтобы что-то решить. Ты можешь здесь и сейчас в одно лицо принять это решение. Ну, там, больше, больше решений, да? Это хорошо. А еще хорошо то, что у тебя больше контекста. То есть ты понимаешь, как это сделано, и понимаешь, что вообще, там, какой результат нужен. То есть, опять же, -таки, тебе получается принять более качественные решения. А с другой стороны, у тебя нет затрат на коммуникацию. То есть ну, ты не теряешь время, ты не теряешь деньги, не собираешь бесполезные митинги, и это клево. И ты всегда ближе к команде. То есть у тебя не может быть такого, что ты не знаешь, а что там происходит с твоим разработчиком. Ну, если ты нормально работаешь. Ты с ним общаешься каждый день на стендапах, и ты видишь, что какой-то он, короче, сильно похмельный уже вторую неделю. С ним что-то не так. Вот. Поэтому это то, что хорошего в совмещении. Про хорошее окей? Пойдем к плохому? Давай. А плохо что, то, что что-то точно хромает. То есть любая универсальная вещь, она будет хуже, чем специализированная. Если тебе нужно одновременно думать и про то, как там похмельный разработчик, что у него происходит, и про то, как приносить деньги, то у тебя всегда будет какой-то компромисс, и ты не сможешь на все тратить, там, на всем фокусироваться достаточно хорошо. Ты будешь где-то продалбывать. Еще одна история, она про мышление ограничениями. Тут чуть менее очевидно. То есть что это вообще такое? Когда у тебя появляется какая-то идея, там, не знаю, давайте мы Запилим вот такую вот штуку. В этот момент а, твой маленький внутренний project-менеджер говорит, чувак, мы вот сейчас потратили уже три месяца для того, чтобы сделать вот такую систему, вот такую архитектуру. Вот то, что ты хочешь, оно нам вообще в нашу архитектуру не влезает. Давай, ну нахер, мы это делать не будем, потому что мы не можем. Вот. А если гипотеза, которую вы там хотите проверить или ну, то что вы хотите сделать прям супер очевидно приносит много денег, то внутренний продукт-менеджер, он внутри победит и скажет, да не, ну нахер, нам это приносит деньги, мы все равно будем делать. Но если это не очень очевидная штука, то а, может оказаться, что а, вы будете таким продукт-менеджером, который говорит, не, ну мы это мы не можем, тут у нас ограничения, и вместо того, чтобы думать, как там кратно принести деньги, вы следите за тем, чтобы... А, ничего не менялось, потому что по факту вы там, не знаю, у вас команда постоянно делает бесконечный рефакторинг, у вас все очень хорошо работает, только денег мало приносит. И вот эти ограничения, они в голове начинают очень сильно мешать. Я за собой такое регулярно замечаю, что а, типа, этого мы делать не будем, не потому что это нам не приносит денег, не потому что это не окупит себя никогда, а потому что мы же так долго делали вот эту вот магическую штуку. Мы пилили звезду смерти, а не надо было, но давайте уже допилим, потому что мы столько потратили на это сил. И чаще всего, когда project и продукт это одно лицо, там могут быть не очень большие команды и относительно небольшие продукты. То есть это частично связано с тем, что тебе нужно совмещать несколько ролей там, и делать несколько вещей, поэтому в тебя не влезает прям очень большое что-то. Если у тебя много больших экспериментов и тебе нужно их проводить, то ты не сможешь одновременно менеджить команду. И скорее всего для того, чтобы хорошо двигаться на такой вот позиции то нужно работать с небольшими продуктами. Вот. А, либо у вас должна быть такая архитектура, там, типа бизнес-архитектура компании, чтобы можно было бить на небольшие независимые участки, на которые ставят люди. То есть мы пока в SkyEngine пытаемся делать так. Получается не всегда, честно. Угу. Ну ладно, давайте дальше. Почему стартапы проваливаются? Почему компании тратят деньги на хреновые продукты? Почему а, вообще получаются продукты, которые закрываются? Как вы думаете? Окей, okay, потому что нет хороших продуктов. А почему еще? Продукт говно. Ну, это уже. Окей, Но ну, а почему? Ну, х... ну статистика такая, статистика такая. Да, да, да. Все... Да, А да, почему? Да. Хорошо, Но а вот а какая причина того, что там все не могут выстреливать? Ну хорошо, но не знают они ничего не про продажу. И к чему это ведет? Не все идеи классные. Не сложилось в одном месте. Не сложилось все в одном месте. Хорошо, а, я не знаю, если вы сейчас придумаете очень клевый продукт, соберете очень крутую команду, но ваш продукт это а, тапочки для котов. Почему? Аудитория, не знаю, да? А еще почему? Да, ты, <сосимка> ты спойлеришь. Денег нет. На самом деле а, выглядит это вот так. А, это значит, что у вас нету product-market-fit. То есть у вас есть рынок, какие-то ребята, которым, у которых есть эта потребность, и которые готовы за это платить деньги. То есть есть, не знаю, там, а, парики для попугайчиков, Да. Вот. А есть какие-то сумасшедшие, которым это нужно. И вы начинаете делать для них продукт. Если вы нашли сумасшедших, которым нужны парики для попугайчиков, там, то у вас все совпало, они у вас будут покупать, и они будут счастливы. А если вы этот сумасшедший, которому нужны парики для попугайчиков, которые пытается их куда-то продать, то окажется, что рынка нет. Если вы делаете продукт, который никому не нужен, он провалится. Это, наверное, одна из основных причин, почему он не проваливается. Потому что вы делаете что-то, что не нужно никому. Или нужно там, не знаю, очень маленькой аудитории, на которой они окупаются. Не знаю, у кого были там такие вот гениальные идеи, типа, ну, ну, мне же вот сейчас это нужно, наверняка есть еще куча людей в мире, которым это нужно. Мы не попали в стоимость привлечения. Сервис, это, в принципе, нужен, но мы не разобрались, как э, за те деньги, которые у нас были привлекать нужное нам количество пользователей, чтобы наша бизнес-модель начала работать. То есть мы из диджитал-каналов просто не могли привлечь, и мы такие, блядь, мы не умеем это делать. Вот. А что там, ходить раздавать листовки или как Royal Mail работать сто лет? Ну, наш бюджет на это не сходится. Плюс у нас тогда хорошо пер там Китай, Корея, Индия, и как бы этот дорогой Лондон, он нам ну, нафиг не нужен. Поэтому, да, фактически мы не нашли каналы, через которые мы можем пойти к нашей аудитории и сказать, аудитория, привет, у нас есть сервис. Мы этого не нашли. То есть э, есть, ну там, если прям уже, знаешь, там совсем углубляться, то есть продукт-маркет-фит, есть продукт-чайнал-фит. То есть вам нужно сначала вообще найти этот рынок, потом научиться с ним коммуницировать. То есть и каждый раз можно сделать ошибку. Но базовая причина ⁇ это никому нафиг не надо. Я на вас так посматривать, да, чтобы, не знаю, какую-то реакцию видеть. Mm -hmm. все хорошо, все плохо, бежим дальше. Поэтому если вы будете кивать, когда на вас время, мне будет проще. Mm -hmm. Можете не кивать, так тоже можно. Вот. Дальше. Mm -hmm. а, дальше это концепция а, того, как нужно искать этот product market fit, это концепция а, MVP. Minimal Viable Product, то есть минимальный жизнеспособный продукт. А вы имеете дело с потребностью пользователя, не знаю, там потребность в перемещении, да. А если вы начнете сначала пилить одно колесо, оно ни хрена не решает его потребность. Если вы сделаете там, не знаю, э, скейтик, самокатик, whatever, да, то э, вы уже на этом можете протестировать в целом, нужно это им или не нужно. И чем э, меньший объем там, денег, разработки вам нужен для того, чтобы протестировать вашу гипотезу, тем лучше. То есть, когда вы работаете с заказчиком, можно, там, не знаю, сделать один вариант, вылезать его, принести, он скажет, не, нифига, это не то. А можно показать ему максимально быстро, максимально быстро получить от него обратную связь, провести какие-нибудь говно вот, для того, чтобы понять, работает это или не работает. То есть, чем быстрее вы будете тестировать свои гипотезы, и чем меньше вы надо тратить денег будет, тем более успешно вы сможете двигаться. Да. Ну, вообще, да. Только метод прогрессивного джПа. Ну, кстати, блин, даже поспой. Мы про то же, да. Но просто иногда можно. Самое прикольное, что вообще не делать продукт. То есть можно протестировать, нужно это или не нужно, даже не начиная ничего пилить. Ну, например, перед тем, как. Вообще что-то сделать, просто пойти и пообщаться с людьми, которые кажутся вам вашей целевой аудиторией. То есть, если вам, там, не знаю, 8 из 10 тех, кто кажется, что это ваша целевая аудитория, говорит, да не, но мне это не болит, вот, то мне это не нужно. То, скорее всего, ваш продукт вообще не нужен. Можно просто сделать исследование, пойти поговорить. Там, можно. Э, хорошо, если у вас макет, да, если у вас там, не знаю, у вас. Э, какой-нибудь интерфейс, вы его показываете и говорите «А ты вообще понимаешь, что здесь происходит или не понимаешь?» и посмотреть на реакцию. То есть очень многие вещи, их можно тестировать дешевле, чем там, запилив реальный продукт. У нас была гипотеза, что у нас есть ученики, которые приходят к нам и если им сказать «Чувак, вот прямо здесь и сейчас давай проведем тебе вводный урок, у нас вырастет конверсия». То есть мы могли напилить какой-то большой механизм этих мгновенных вводных уроков. Вместо этого мы посадили группу операторов и группу учителей. Группа операторов э, брала трубку, набирала и говорила давай вот прямо сейчас, а учителя были готовы сесть и начать. То есть там экономика не будет сходиться, да хрен бы с ним, нам протестировать надо, улучшает эту конверсию или не улучшает. И оказалось, что ребят, которые вот готовы вот прямо сейчас, их мало. Вот. И, ну, Тестирование без вообще там, разработки – это самое прикольное, что можно делать. Поэтому у нас есть огромное количество всяких там, косячных бизнес-процессов, которые работают на Google Docs, потому что мы когда-то стартовали, так мы потестировали, поняли, что нормально, потом поняли, что «а, ну ладно, оно же как-то работает, давайте будем пока чинить что-то еще, а здесь просто увеличим количество Google Docs». есть вот. только сейчас мы там, с болью и с кровью приходим к тому, чтобы от этого уходить. То есть мы, да, там, типа, чиним бизнес-процессы только в тот момент, когда они становятся реально узким местом. Пока это не узкое место, ну хорошо, это некрасиво, это плохо, но давайте пускай оно будет, потому что у нас есть другое узкое место, которое вам вот сейчас не даст развиваться. Это концепция минимального продукта и тестирования с помощью минимальных каких-то усилий. А для того, чтобы… Не знаю, достигать успеха как продукт-менеджер. Ну, на самом деле единственное, что есть универсального, да, то есть это кроме хорошо развитых soft skills, вот, которые нужны практически всем сегодня, нужно некоторые вещи думать как продукт-менеджер. И, наверное, это то, что приводит к успеху больше всего. То есть у нас, не знаю, у нас HR, у нас офис-менеджер, они думают категориями типа тестирования гипотез. То есть у нас есть офис-менеджер Алена, а у нее одна из задач сделать так, чтобы во всех переговорках были маркеры. Да? У нас там много маркерных досок, и когда маркеры плохо вытираются, это не круто. Или, там, когда они быстро высыхают, и там, не знаю, у нас сидит куча народу зачем-то на совещании и все ждут, пока ты вот вытришь доску или пока ты найдешь маркер, который пишет, это не круто. Поэтому Алена тестирует разные маркеры и потом собирает фидбэк. То есть, казалось бы, что в этом вообще есть от продукта? Но а, здесь есть Эксперименты, эти будут лучше, эти будут хуже. Есть сбор обратной связи, есть решение бизнес-потребностей. То есть мы меньше времени на совещаниях тратим на то, чтобы там, знаю, решать проблемы с маркером от доской, а не думать про то, как принести денег компании. Поэтому как к продукту можно подходить к чему угодно. Вот. А одна из первых штук, которые у вас должны быть в уме, я не репрезентативен. То есть я не моя целевая аудитория и я не тот, кто будет пользоваться моим продуктом. Поэтому если это мне нравится или не нравится, ну окей, это мое личное мнение одного человека. А есть еще огромное количество других людей, которые, собственно, и составляют мою целевую аудиторию. Нужно ориентироваться на, них мнение, а на их мнение, а не на свое. Следующая история, вам всегда нужно понимать, из чего складывается экономика, Это не обязательно будет вот такая формула, это просто формула для примера, вам надо понимать, как вы на своем месте влияете на деньги в компании, то есть зачем вам платят зарплату, как можно измерить вашу эффективность, как эту эффективность после этого можно улучшать. Если вы не понимаете, какую пользу вы приносите, то у вас большие проблемы. Следующая история, это ориентация на метрики. То есть не принимайте решения просто потому, что вам так кажется. Принимайте решение, потому что у вас есть какие-то данные, на которых вы можете принять решение. Мне очень нравится вот эта вот цитата Эдварда Дюнминга. «In God we trust, all others must bring data». То есть мы верим только Богу, все остальные, пожалуйста, принесите доказательства. Собственно, метрики и данные. Следующая история – это решение в условиях неопределенности. У вас никогда не будет э, полного объема информации, вы никогда не будете э, уверены на сто процентов, что то, что вы делаете, оно всегда правильно. Всегда будет риск того, что что-то провалится. И вам нужно научиться с этим риском жить и принимать решения как можно ну, на границе того, что вы уже можете принять качественное решение, но еще не потратили слишком много денег на исследование. Поэтому у вас всегда будет неопределенность. От этого устояшь. То есть ты всегда понимаешь, что где-то что-то отвалится и где-то тебя ждет косяк. Uh, fail fast, fail cheap. Вам нужно как можно быстрее проводить много экспериментов. Они будут дешевые, они будут проваливаться, но это единственный способ быстро набирать опыт. Если вы не уважаете, значит вы не делаете ничего нового. И чем дешевле вы налажаете, тем uh, лучше будет. Следующая история это uh, Helicopter View versus diving to details. То есть что это значит? Вам с одной стороны для того, чтобы делать хороший продукт, нужно разбираться в каждой мелочи uh, вашего того, что происходит, да, того, что вы делаете. Вам надо прям закапываться, разбираться. С одной стороны, с другой стороны для того, чтобы там, делать действительно какие-то большие результаты, вам придется uh, иметь видение и иметь uh, какие-то такие стратегические видения развития. И держать и то, и то одновременно в супер сложно То есть в том случае, если вам придется... Там прям много работать с командой, вы закопаетесь в деталях. Если вы будете думать только про стратегию, у вас будет очень классная стратегия, только продукт будет дерьмо и ничего работать не будет. Поэтому а, постоянно надо держать в уме а, вот этот баланс и уметь переключаться. То есть у меня там раз в неделю есть встреча с самим собой на час, я оставляю телефон, я оставляю ноутбук, я иду и рисую на доске а, там, про какую-нибудь свою задачу, которая для меня сейчас наиболее актуальна. И а, таким образом мне удается абстрагироваться от каких-то мелочей и вообще подумать про нее чуть больше, чем а, сиюминутно. Потому что если будете только сиюминутно думать, вы никогда не достигнете кратного роста. То есть хорошо, вы улучшите свои показатели на 2%, когда рынок улучшил на 10. Ну и в чем прикол. А, и софты. Вам придется очень много коммуницировать, вам придется коммуницировать с пользователями, с командой, с кем-то, кто принимает решения. И для того, чтобы эта коммуникация была успешна, без софтов вы не обойдетесь. То есть одна из вещей, зачем я вообще хожу и рассказываю да, про product менеджмент, потому что а, это помогает мне научиться лучше коммуницировать с аудиторией, лучше коммуницировать с людьми. То есть это вот то, наверное, зачем я этим начал заниматься, для того, чтобы улучшать эти софты. Потому что то, как я презентую свои решения, то, как я презентую там, свой продукт, и то, как я его продаю, а его приходится продавать всем, команде, там, соседним командам, компании, ну пользователям, конечно. От этого зависит мой успех. Потому что если я не смогу рассказать, что это клево, если не смогу их увлечь идеей, то результата не будет никакого. Поэтому качайте софты, это супер важно. А, там, не знаю, через 10 лет, может быть, вот той профессии, которой вы занимаетесь, ее уже не будет. Она будет какая-то другая. Да? Может быть, не знаю, а вам не надо будет лить а, трафик, а Facebook будет с помощью своих а, волшебных аудиторий а, делать это сам. Да? Ну, вот, например. То есть просто по СПИ модели будет у него покупаться нужное количество лидов и все. Там для малого бизнеса это сейчас практически так и работает. Ты там настраиваешь компанию в 5 кликов, да, она у тебя не очень оптимальна, но зато быстро просто идешь. Может быть этого не будет, а общаться вам придется всю жизнь. И от этого во многом зависит ваш успех. А, и если говорить про какие-то а, скиллы, которые я проверяю на собеседовании, то часто это просто проверка софтов, и для себя я выделил типа, топ-4 вещей, которые мне хочется видеть в человеке, которого я нанимаю, в человеке, с которым я работаю. И это, наверное, то, на что а, очень сильно сейчас обращают внимание, когда нанимают в на какие-то позиции. Причем не только на позиции там, менеджеров, но и на позиции, не знаю, дата аналитика Если он не умеет общаться с заказчиками и там, разбираться, что там происходит, он мне будет приносить какую-то херню вместо исследований, и его цифры придется перепроверять. Самое важное это что? Это самоходность, самостоятельность, это бизнес-мышление системный подход и скорость, с которой человек двигается. Сейчас я подробнее расскажу про каждый из них, потому что как с любыми soft skills, да, не знаю, типа сравнить, кто из нас более коммуникабельный, я вот или парень в пиджаке, ну хрен его знает, ну вот как вы сравните, типа там, у меня это 99, у него 99 ну непонятно, М? вот, а, но, но надо проверять, поэтому мы это проверяем как. То есть э, мы проверяем самоходность, человек он самоходный через кейсы. То есть там, не знаю, типа, чувак, расскажи вообще, да фиг, что ты делал на прошлой работе и зачем это было нужно. То есть в чем вообще заключался смысл твоей работы и какие у тебя были цели. Если он не может про это рассказать, он говорит, ну ладно, хорошо, давай попробуем там, не знаю, смоделировать ситуацию. Вот смотри, вот мы тебя возьмем э, дата-аналитиком, как ты думаешь… Э, Зачем мы тебя возьмем и вообще как, в чем смысл твоей работы? То есть если он не понимает целей и смысла, то это полная хрень. Вот э, с таким человеком будет супер сложно. Он будет в том месте, где не надо закапываться в детали, а на важные вещи он будет забивать. Он, не знаю, там, если это разработчик, он вам притащит 35 новых модных JS-библиотек просто потому, что ему их прикольно сделать, а потом эту хрень никто не сможет поддерживать. Вот. Потому что он не понимает, что и зачем он делает, а он играет в технологии, которые ему нужны. Человек должен уметь приоритизировать, должен разбираться, что сейчас главное, и там, отвечать на эти вопросы. Он должен сам себе ставить задачи, то есть тоже же проявляется так же. Там. Чувак, давай подумаем, что вот здесь нужно делать, если он сможет сгенерить задачи какой-то последовательности хорошо. Там, сгенерить неправильно, его можно откорректировать, чтобы он начал делать правильно, но если это вообще не умеет делать, то или не делает, то вот тут супер плохо. Он не должен требовать ежедневного контроля. То есть человек, над которым нужно стоять и контролировать его каждую минуту, работает он или не работает, они работают в, телемаркетинг, в удаленном телемаркетинге на 20 тысяч рублей. У них есть такое понятие, как статус оператора, и каждый день их расписан по секундам. А еще примерно 25 человек в час посылают их нахер, когда они им позвонили холодными звонками. Вот, Поэтому если не хотите работать оператором холодных продаж в телемаркетинге, учитесь работать самостоятельно. Вам нужно действовать проактивно, ну или хрен с ним с действием проактивно, хотя бы эскалировать. Типа там, Эй, руководитель, у меня здесь что-то пошло не так. Помоги, разберись. А в идеальном случае вам нужно предлагать решение. Тут что-то пошло не так, давай делать вот так. Это то, что касается самоходности и того, как ее можно проверять в человеке. И если вот у вас есть вот такой человек, он может быть... Все мы не идеальны. У нас нет вот всего вот настолько круто, как я сейчас рассказываю. Но а, это то, на что нужно обращать внимание. И это то, к чему нужно стремиться, и чем лучше, тем дороже вы стоите на рынке. А, следующая история, она про… Самоходность закончили? Хорошо. Следующая история, она про бизнес-мышление. Вам надо понимать, в чем заключается ценность для пользователя. Но это про продукт, либо в чем заключается ценность для компании, что вы вообще ценного продаете, то есть зачем она покупает вас, что, вот, в чем заключается ваша ценность. Вам надо понимать, как связаны а, ваши ключевые метрики с деньгами. Да, я не знаю, там, Для кого-нибудь ключевые метрики – это а, то сколько продаж он может закрыть, для кого-то ключевые метрики, другие, но ваша там, не знаю, зарплата, да, она зависит от того, сколько пользы вы принесете компании. То есть, если вы придете и скажете, слушай, я тебе готов приносить 10 миллионов прибыли в месяц, но я хочу один себе. Ну, это сделка века, кто угодно согласится. То есть и потолок того, сколько вы зарабатываете, по факту зависит от того, сколько пользы вы приносите. Поэтому вам всегда нужно понимать, Вообще, в чем связь там, ключевых ваших метрик с вашими деньгами? Вам нужно постоянно учитывать ROI, То есть что такое ROI – это return on investment. Это сколько я потрачу и сколько я на это получу. Вот. И при работе там, со своими задачами всегда надо понимать, я вот сейчас на эту фигню потрачу столько-то часов, а что мне это даст на выходе. Если это можно посчитать в деньгах – клево, если это можно хотя бы как-то оценить – тоже нормально. Вот. А следующее, что вам нужно всегда думать, что можно улучшить и где можно двигаться лучше. И последнее, вот в результате этого всего вам надо приносить больше денег компании, потому что если все так клево, вы знаете ценность, вы знаете связь метрик с деньгами, вы посчитали ROI, а в результате получилось ничего, то, ну, то все плохо. Это про бизнес-мышление, и это точно также проверяется на кейсах. Еще одна история – это про системный подход. Это про то, что вам нужно видеть картинку целиком и видеть все, что с ней а, связано, потому что на вас могут влиять как вещи, которые вам там, непосредственно понятны на ваш продукт, так и что-то находящееся рядом с ним. То есть у меня в моих бизнес-процессах есть там бизнес-процессы, за которые я а, не отвечаю. У меня есть Моя большая боль, да, у меня есть маркетинг, у них есть большая система меток. И оттуда постоянно летит какая-то херня. И мне приходится ее отгребать. Вот. Вроде бы это не то, за что я отвечаю, но если я понимаю, как работает там соседняя система, то я гораздо лучше могу работать со своей. Если я понимаю, какие KPI у маркетинга, то я гораздо лучше могу делать так, чтобы все вместе мы достигали успеха. Поэтому вам нужно видеть картинку целиком, учитывать все элементы и связи, и а, учитывать, что вообще на вас влияет. И часто надо смотреть чуть-чуть шире, чем а, там, ваша непосредственная область ответственности. Потому что а, с точки зрения там, продуктовых историй, особенно внутренних продуктовых историй, часто а, самые большие прорывы находятся на стыке бизнес-процессов, на стыке зон ответственности. Типа у Васи все хорошо, у Пети все хорошо, и когда Вася с Петей работают вместе, получается полная жопа. Вот. А, потому что они не синхронизированы и все остальное. Поэтому если вы можете все это делать, то будет клево. Mm -hmm. а, чего еще? Ну и надо ориентироваться на то, чтобы все делать быстро. То есть это скорость коммуникации, скорость проверки гипотез, скорость принятия решений, скорость того, как вы потом все это выкатываете и скорость обратной связи. То есть гораздо лучше сделать быстро и потом допилить чем а, там не знаю типа, год делать а потом выкатить идеальный продукт который скорее всего уже стал чем быстрее вы двигаетесь чем быстрее вы проводите там типа все циклы тем а, больше получается результат в конце не обязательно делать много сделайте много раз по чуть-чуть но типа, выкатить в продакшн, да чем а, ждать очень долго и сделать что-то там прям типа супер большое Велосипед, да. А? Слушай, но ну, подожди, для машин это отлично работает. У тебя есть машины, и гораздо лучше улучшать машину по чуть-чуть, там постоянно, пока она у тебя на конвейере, да, не знаю, у тебя там колеса от нее отваливаются, делать так, чтобы не отваливались колеса, а потом чинить радио. Не, ну подожди, ну Ну, подожди, подожди, подожди, уже. что не бывает так, что не покупаете машину сразу после выпуска, потому что там еще не полечили все косяки? Кто-то, кто? -то, кто -то? То есть, и чем быстрее вы эти косяки чините, лучше каждый день починить по чуть-чуть и показать трекшн. Э, Давайте, хорошо, у вас есть проект, и вам пришел, вот, не знаю, длиной с ногу лист замечаний от заказчика. Выкатывайте их по чуть-чуть. Он будет видеть, он будет понимать, что ага, мною занимаются, чем э, потом в конце принести ему вообще все сразу. Ну вот, вот, да, да, да. Но ну, смотри, на скейте вы тестируете на на устройстве, на скейте, да, если это устройство, мы тестируем гипотезу, то есть а, не обязательно сразу делать Бен смотри, с Бен Сейчас, сейчас я объясню. Смотри, с Бентли ты тестируешь гипотезу, которая звучит примерно так. Если это будет самая дорогая охрененная машина, ее будут покупать. Ты не тестируешь гипотезу, людям нужны машину. Ты тестируешь гипотезу, я не знаю, людям нужна вот именно такая машина с вот такими фишками. То есть здесь рынок уже настолько далеко ушел, что а, да, да, что те гипотезы уже там, более глубокие начинаются. Но здесь надо понимать, какую гипотезу ты тестируешь. И... А, аналогия со скейтом она говорит про то, что протестируй эту гипотезу минимальным, э, ну, минимальными средствами. Там, не знаю, если ты думаешь делать бентли или не делать, сделай супер люксовый запорожец и посмотри, покупают его или не покупают. Ну, вдруг найдутся идиоты, просто посмотри, что это будет. Сделай там, не знаю, не серийную сборку, а сделай там каст кастомное ателье и посмотри, что будет. Да. Это да, то же самое, да. Нет, скорость там точно так же важна, просто она медленнее, но там, ну, если ты сможешь быстрее выкатывать обновления, для тебя это тоже конкурентное преимущество, просто понятие быстро там разное. О, а сейчас я вам расскажу про то, как делать не надо. Это моя самое, наверное, любимое. Вот, а не надо делать примерно так, я знаю, чего хотят пользователи, я клевый. Я зна я знаю, я знаю, что хочет заказчик, я знаю, что ему надо. Нет, я не буду слушать, какие ему, какой у него бриф, я не буду ничего сделать, я знаю, как это делать. Вот, не надо, не делайте так. А еще классная штука, зачем мне метрики, я так знаю, что это клево. Зачем мне проводить, ну, не знаю, там, фокус группу да, я сейчас материрую. Я и так знаю, что это огонь, давайте просто раскатывать. Нет. Ааа, да. Mm -hmm. это, это прям реальная жизнь. Некоторые даже не слушают, что этот кабинет вам будет не выиграть. Делаем вот так. Ну, тогда мы возвращаемся к тому, как бы, что, в чем вообще смысл. Здесь может быть оказывается, что, ну, там, не знаю, например, не ваш клиент. Здесь, короче, нет у меня никакого универсального решения. Там, у меня регулярно возникает проблема, как объяснить кому-нибудь там из операционных менеджеров, с которыми я работаю, что идея, которую они очень хотят, это говно. Вот. В каких-то случаях у меня это получается, в каких-то нет. Поэтому это реальная жизнь, в которой вам, вам придется это делать. <говорит> да, конечно. А, я какой-то Хороший прям пример привести. Я очень долго сопротивля, сопротивлялся а, тому, чтобы добавить, еще, да, кстати, еще и про то, что, ну такие про вещи, я очень долго сопротивлялся про то, чтобы а, добавить там какой-то функционал, потому что сейчас мы выкатим новую другую систему, а здесь мы потратим просто денег и потом а, хрен его знает, ну потом это никогда себе не окупит. Но в итоге мы это сделали, а, там соседняя команда обдолбалась и мы до сих пор пользуемся этой штукой, которая предполагалась как временная. Вот, вот так-то же а, Так, чего там дальше? А, вот, тоже прикольная штука. Сразу делать хорошо, чтобы потом не переделывать. А, не получится. Сделайте методом прогрессивного джажпега сначала что-то простое, вот, потом поймите. Или, знаешь, есть еще. Мне очень нравится Дорофеев, который про личную эффективность там много рассказывает. У него есть примерно такая фраза. Зачем делать через жопу в последний момент? Сделайте через жопу сразу, тогда успеете переделать. А, вот. Есть еще прикольное решение, но это, это больше продуктовая история. Мы сделаем универсальную платформу, чаще всего это значит, что вы вообще не понимаете, кому и зачем это надо. Мы просто хотим сделать какое-то универсальное решение, а потом разберемся. Скорее всего у вас получится решение, которое не подойдет вообще никому. А, еще тема это про объем, огромный, огромный объем там, минимального функционала. То есть если у вас вашим MVP на год разработки, то у вас что-то не так. Если вы там, не знаю, не космические ракеты запускаете, вот до да хрена знает. Ну, надо смотреть на, на такие, на индустриальные стандарты. То есть, там, не знаю, если мы делаем Лондос полгода, то что-то идет не так. Если мы его делаем там, типа, за, не знаю, за неделю, ну, наверное, нормально. Если мы его делаем за три дня, тоже неплохо. Если мы его делаем за два часа на ОП-генераторе, наливаем трафа и в тот же день протестировали, то вообще отлично. То есть здесь надо понимать, ну, типа, вообще... А что нормально, что нет. Здесь для каждой может быть по-разному, но главное, что если очень много, то что-то идет не так. Есть еще классная тема про сначала мы пилим какой-то минимальный прототип, потом начинаем вообще там проверять воронку, проверять стоимость привлечения. Это вот то, на что на самом деле мы наткнулись в Лондоне. То есть я сейчас понимаю, что по моему нам не надо было вообще ничего делать, нам надо было сделать Windows кнопкой «заказать» и посмотреть, сможем ли мы получить нужный нам объем трафика. Вот ну, я сейчас понимаю. Вот. А мы вместо этого решили, что нет, мы как бы начнем все по-настоящему, потому что мы-то найдем этот минимальный объем трафика по-любому, а потом у нас включится сарафанное радио, потому что в Москве оно у нас хорошо работает. Нет. Поэтому сначала тестируйте а, воронку, сначала налейте трафика, посмотрите, что будет, а потом уже делаете сервис. Есть еще штука, ну это же про продукты, про внутри, про автоматизировать хаос. Если у вас непонятно, что происходит, если у вас бизнес-процессы не работают одинаково, а вы их начинаете автоматизировать, то все, что вы получите, это автоматизированный хаос. Так тоже делать не надо. А, прикольная штука про сразу автоматизировать. Мы не знаем, как это будет работать, у нас нет ни одной продажи, но мы хотим сделать очень крутой а, продающий сайт, мы хотим сделать вот сразу, чтобы было а, автоматически, но мы, у нас процесс еще никогда не работает. Так не бывает. Сначала посмотрите, как это должно работать там на коленке, поймите, в чем у вас узкие места, потом начинайте расшивать эти узкие места, потому что иначе вы сделаете что-то, не подойдет никуда. А, чинить симптомы, а не причину, тоже очень часто там. А, ну не знаю, если ко мне прилетают неправильные метки из а, маркетинга, я могу сделать у себя очень сложную систему их переразметки перепроверки, проверки целостности данных а могу просто пойти сказать, давайте вы уже наконец-то почините а, и это будет и дешевле и проще и всем лучше вот, а, еще прикольная штука пилить фичину, не внедрять мы сделали какую-то клевую фигню но ей никто не пользуется, ну и что, пойдем делать следующую клевую фигню, нам же просто нравится делать классные штуки я думаю, что это у вас на стороне заказчиков может быть достаточно часто. Типа, давайте мы сделаем вот это, вот это, ух ты, как классно получилось. Ну хорошо, вот стол пускай полежит. А, просто так не делайте. Вот, а что нужно уметь продукт менеджеру Как вы думаете? Окей, хорошо, надо уметь считать бабло. Project плюс Бабло. Смотри, когда я первый раз делал эту презентацию, я несколько раз нужно рассказывал и переделал потом каждый раз. Вот, я думал, что здесь должен быть mindmaп скил. Знаешь, типа все как надо, надо иметь вот это, это, здесь. Так вот, mindmap скиллов of не получилось. Потому что вот так выглядят всякие разные продукты. Это только продукты, да. В каждом из них нужен свой скил set продукт менеджера, и получилось бы. то короче, вот такой майндмап с майндмапами еще. И а, каждый раз продукту каждый раз диджитал-специалисту uh, в современных реалиях надо приходить и настраивать себя под uh, отдельную компанию и под то, что нужно там. То есть получается, что для того, чтобы быть сегодня успешным, это не только продукт менеджмента касается, это касается на самом деле uh, очень многих, там не знаю, это наверное не касается только врачей и пожарных, вот, потому что они спасают людей, а мы здесь сайтики пили. Вот, у вас должен быть разный скилл-сайт для разных продуктов, и вы должны выглядеть вот так. То есть, если ваши там скиллы нарисовать, да, такой типа концепт, T-shaped people, то есть это ребята, у которых есть очень широкий кругозор, они знают там всего по чуть-чуть, но в каждой конкретной области у них есть глубокие, сильные скиллы. И эти области, они меняются в течение жизни. То есть, вы, не знаю, начинаете заниматься... Может, ну, какими-нибудь э, мобильными приложениями вам надо разбираться в том, что нужно для мобильных приложений. Вы перестали заниматься мобильными приложениями и пошли заниматься буровым оборудованием, вам надо разбираться в буровом оборудовании. Ну, но при этом у вас должны быть софты, у вас должны быть какие-то общие э, такие знания про деньги, про то, как работает бизнес. И каждый раз вам придется переучиваться и разбираться в чем-то глубже. Что я пропустил? А, и вот, я пропустил, что продуктом, на самом деле, может быть все, что угодно. Это, наверное, одна из основных мыслей, которые хотел бы сегодня донести до вас. Что вот то, про что я рассказываю, можно применять у вас и применять каждый день.